Основной темой всего творчества Лермонтова является тема. Личности в ее отношении к обществу, центральный герой лирики, поэм, драм и. Романов Лермонтова — это гордая, свободолюбивая, мятежная и протестующая. Личность, стремящаяся к действию к борьбе, но в условиях социальной. В действительности 30-х годов такая личность не находит сферы приложения. Своим мощным силам, а потому и обречена на одиночество. Это одиночество тяготит. Сильного человека он пытается вырваться из него, преодолеть его, но все. Попытки оказываются тщетными, напрасными. Трагедия мятежной личности, обреченный на бездействие, безуспешность попытки вырваться из тех условий, в которые она поставлена и составляет основной идейный смысл поэмы «Демон». Поэма «Демон» — любимое произведение Лермонтова. Образ демона сопровождает поэта на всем его творческом пути. Лермонтов работал над поэмой «Долго первая». Редакция поэмы относится к 1829 году, шестая — к 1841. На протяжении этих лет перестраивалось развитие сюжета «Менялись ха».